Что у нас с тобой выпало? Сыр со сливками. Угу, давай. Сыр со сливками. Он такой похож на лизуна такой. Я... Да, я разъем его. Теперь выпал желатин. Так, покажи, что у тебя получилось. Иди дальше. А э -э вся Где она нашел? Ну что? Да, я у тебя сейчас совсем, вот так. Угу. Так, ну что, мой друг, давай катить снова наш э, шанс судьбы. Давай, желатин. Угу. Где он ищем? Опять желатин. Ну ешь сам свой желатин. Давай. Так, теперь что? Угу. Что у нас забыла? ]あの ну, так, ну так, давай запьем, запьем давай. Я даже не знаю. <гум> Я у тебя еще, пожалуй, сыра со сливками подъем. <гум> Сыр со сливками везет? Вот везет мне таким котам. <гум> Сам сел что ли? Ладно, давай. Э -э -э, что у нас там выпало? Манна каша. Ты любишь манную кашу? Баксик? А вы, Баксинки, любите манную кашу? Так, ну что, у нас шар судьбы? судьбу Мау, я ж там свой крахмал. Ну давай, удача. Где ты наша удача? Баксик, что ты видишь? Что ты чувствуешь? Что нам сейчас выпадет? Не выпадет ли нам мячка в качестве добавок к слаймам? Давай, дайки мячик. Что там? Ура! Синячка! Давай, ты сюда, мне, мне, мне. Девочки, милашки, вот что получилось. объелись мушки. Баксик, это тебе, но ты их не сможешь съесть. Их едят как собачки. Что у тебя за каша-мяша там? Так, что у нас дальше? Э, Пшеная каша. Давай мне пшенную кашу. Я ее тоже съел. Получилась каша-мяша с этой пшеной кашей. Что дальше? Баксик, ты куда? О, опять ванная каша. Ну, Ты у меня все съел. Вот так вот, Максичка, я Давайте, давайте. Мы вас очень любим, наши красивые, самые умные.